Вот сейчас перекресток, где азовцы или ВСУшники убили пожилую женщину, отработал БТР. Надеюсь, что убийца этой женщины был там и ему поплохело.